Добрый день, вы смотрите программу «Экономик». С вами Ренат Дашкин. Блокчейн и биткоин – эти слова в 2017 году в тренде, как в словах экономистов, так в поиске в интернете, что более важно на устах многих чиновников и государственных э, представителей. Мы решили не отставать от мира и также в программе обсудить этот новый тренд. Конечно, мы постараемся затронуть экономический аспект э, блокчейна и экономика, биткоин и валютная система. К чему может это привести и как будет выглядеть мир в ближайшем будущем? У нас в гостях Сергей Вавилов, сооснователь блокчейн-клуба в Казани. Сергей, приветствую. Приветствую. Мог бы ты сначала немного рассказать о себе, о вашем клубе, чем он занимается, какие основные цели вы преследуете? Ну, Во-первых, большое спасибо за приглашение это такое интервью. Спасибо, что да. пришел. Да? В общем, чем мы занимаемся? Наше сообщество в первую очередь было создано для того, чтобы помочь людям обучиться каким-то основам блокчейн. То есть мы ведем мастер-классы, мы проводим конференции, угу. ну и сотрудничаем со всеми людьми, кто в этой сфере, грубо говоря, крутится. Так как нет никакой, нет никакой инфраструктуры, точнее, она только зарождается, мы пытаемся помочь в ее формировании. Стараемся заниматься больше нетворкингом, uh -huh. общением, ну и связываем людей из разных, скажем, разных ипостасий А когда вы начали свою деятельность? На какие этапы можно вообще вот разделить? Uh -huh. Ну, условно, где-то в 2013-2014 году я вообще заинтересовался блокчейном, uh -huh. криптовалютами, спекулировал, да, каюсь немножечко на этой теме. Но вот где-то в 2017 уже начал заниматься непрофессионально. Меня пригласил Максим, начали вместе... Получается, открыли офис где-то в мае, начало мая. И вот с начала мая продолжаем свою деятельность. Угу. Давай тогда постепенно начнем вникать в эту тему. Вот блокчейн, технология, что она из себя представляет, что это вообще такое для людей многих, Потому что многие слышат, понять до конца не могут. А основные характеристики и на чем она основана вообще? Ну, на самом деле в интернете очень много определений этой технологии. И все, скажем, достаточно сложные и не очень понятные. Угу. Если вкратце, то это некий... Технология, которая подразумевает хранение набора данных, распределенное хранение набора данных на нескольких источниках. Mm -hmm. То есть, если мы говорим о централизованных системах, все данные хранятся лишь, скажем, на одном сервере. Да, то есть, если говорим о блокчейне, то на нескольких. Причем информация зашифрована и к ней достаточно можно быстро получить доступ. Это uh -huh. основные преимущества. А помимо вот того, что того, что система децентрализована, какие еще преимущества, что вот это так большой интерес к этому привлекает? Ну, скажем, рынок блокчейна, точнее криптовалют, скажем, uh -huh. он очень молод. Можно сказать, это дикий запад, многие его называют, кто-то называют, 90-ми, и из-за этого очень много спекуляций можно на нем проводить, соответственно, это и привлекает. От этого хайп. Ага, а многие с интернетом сравнивают. Почему? То есть это угу. как-то похоже? Есть просто... определенная корреляция. Говорят о сравнении с рынком, когда еще был бум доткомов. Угу. То есть говорят, что вот сейчас то же самое произойдет, и потом биткоин, как говорится, рухнет. Но а, есть определенные схожие скажем, вещи. Но я не считаю, что это прям то же самое, что доткомы. Угу. По той причине, что у этого есть очень хорошие перспективы. Вот э, про перспективу, где может применяться блокчейн технологии, в каких сферах вообще мы можем найти. Применение? На самом деле, э, еще небольшую ремарочку в виду. Mm -hmm. э, блокчейн это не универсальный ответ на все, да, это не какая-то технология каких-то супер вычислений. Это всего лишь э, технология, которая нужна лишь для определенных узкоспециализированных вещей. Э, мы берем разные области сферы сфер жизнедеятельности и в нее внедряем, скажем, э, банкинг. Да, то есть транзакции сейчас проходят достаточно долго, а если мы говорим о международных переводах, там сутки-двое идут, причем комиссии безумные. Да. Если мы переводим в биткоинах, соответственно, комиссии минимальные, скорость высокая, ну, что не может не радовать. Также менеджмент, а то есть зарплаты, там, своим, ну, аппарату управления, а, ну, Сфер, на самом деле, очень много. Каждую uh -huh. можно разбирать а, и о каждой можно говорить. Ну То есть, если вот представить там картину будущего, кардинальных каких-то изменений, наверное, не последует. Просто более эффективно, более технологично будут процессы в мире происходить. Ну, если говорить о недалеком или отдаленном будущем, скорее. Ну, давай я недалеком и отдаленном поговорю. Ну Давайте, если недалекое будущее, сейчас, а, а, немножечко вперед забегая, есть uh -huh. такая тема, как ICO. Да. То есть, Initial Coin Offering — это привычное размещение монет. Если правильно говорить, то скорее токенов. Человек хочет собрать деньги на свой проект и размещает, условно говоря, такие токены, но это как акции в кавычках. Почему mm -hmm. в кавычках? Потому что ну, все-таки это юридически никак не обусловлено, не, ну, необоснованно. Собственно, деньги собираются, и человек выходит на рынок, начинает презентовать свои услуги, инвесторы получают какие-то прибыли. Исходя из этого, в ближайшем будущем будет бум ICO-проектов. Связан он будет с тем, что это все это дело таки легализует uh -huh. не только в мире, но и в частности в России. Uh -huh. Собственно, токенизация — это то, что вот будет в ближайшем будущем. Далее я думаю, что все-таки в ближайшем будущем стоит ориентироваться на изменения именно в банкинге, потому что такие банки, как Сбербанк, Акбарсбанк, Внешэкономбанк активно внедряют блокчейн-технологию э, в свои проекты, о чем неоднократно было сказано, вот недавно у нас конференция была «Новая uh -huh. нефть России». Вот. И э, я думаю, что выборы, то есть такая сфера, в которую можно очень хорошо внедрить, uh -huh. э, если говорим о ближайшем будущем. Если о далеком, конечно же, э, исчезнут из скажем, вообще из-за такие профессии, как, скажем, связанные с тем, чтобы подтверждать какие-либо сделки. Uh -huh. То есть это однозначно. Посредники многие просто, в принципе, исчезнут. И что, конечно же, с точки зрения этики может быть плохо, потому что люди потеряют какие-то свои должности, uh -huh. но тем не менее, без этого прогресса не избежать. Uh -huh. А вот если про банки говорить, можно ли сказать, что с блокчейном, как бы вообще банк, как посредник исчезнет из вот, взаимодействия там человек и финансы. То есть банк уже не, не нужен будет вообще. Ну, на самом деле вопрос дискуссионный. А, тот факт, что банки с этим работают, uh -huh. уже говорит о том, что они не собираются никуда исчезать. Вот. То есть они активно это внедряют, и банк в нынешнем понимании, как он сейчас есть, он просто перерастет в нечто большее, эволюционирует. Uh -huh. Я бы так сказал. Хорошо, вот ты правильно отметил про профессии, то есть я тоже находил информацию, что бухгалтер, там, и тому прочие такие профессии, которые не требуют каких-то умственных способностей, а больше заточены на какой-то определенный алгоритм, будут исчезать. Вот если говорить о государстве, вот да, ты говорил, что ты был на конференции новая нефть, нефть России, да. А какой там было отношение к блокчейну со стороны государства? Потому что вот у нас многие экономисты говорят о том, что... Возможно, это вообще какая-то система, которая позволит нас отвязать от доллара, какую-то внешнюю зависимость а, уберет. Вот какие настроения были на конференции? А, ну, скажем, начнем с того, что эту конференцию помимо нас организовывали, точнее, главные организаторы все-таки были агентство инвестор развития Татарстана. Угу. А, то есть, фактически, эта конференция была от государства, да, да, стороны условно, государства. до страны государства. Поэтому а, повышенное внимание все-таки к этой сфере у них есть, у нашего государства, и что не может не радовать. Uh -huh. вот. Соответственно, относительно законопроектов, можно сказать, что вот к концу года уже будет какой-то готовый законопроект относительно того, как назвать криптовалюты в принципе. Uh -huh. да. То есть, внимание есть повышенное. Относительно конференции, ну положительное, безусловно, отношение. То есть, хакатон был, где yeah. программистов со всей России собирали и они представляли свои решения относительно вот разработок. Ну, в принципе, да. Еще с ПМФ можно было заметить, что глава государства сам заинтересовался этой темой. Криптовалюта это как бы следствие из блокчейн-технологий. Самое главное, как бы, то, что, на что сейчас обращать внимание. Вот, что из себя представляет биткоин, самая популярная криптовалюта у нас на данный момент, чем она знаменита, что подразумевает, пацаны. Ну, биткоин, условно, его многие называют так называемым цифровым золотом. Объясню, uh -huh. почему. Это первая криптовалюта, которая, в принципе, появилась. Была она создана в 2008, конце 2008-го, начало 2009-го, вот так где-то. И ее главная особенность, помимо того, что она первая, в том, что у нее огромная капитализация, uh -huh в нее верят очень много людей, то есть она основана на доверии. Но еще и то, что ее эмиссия ограничена. То есть она не выпускается государством. По сути, она упускается, исходя из решения алгоритмов майнерами. Uh -huh. вот И исходя из этого, она постоянно растет. То есть есть спрос из каждой Каждый определенный промежуток времени биткоинов все меньше добывается. Ее эмиссия ограничена, то есть нельзя печатать бесконечно, как станок, скажем, какой-то долларов. А что вот будет, когда все биткоины будут добыты или как вообще проверять? На самом деле, а, дата ориентировочная еще очень не скоро то есть там сотые года какие-то, угу. поэтому не стоит переживать на эту тему. К тому году, я считаю, что будет либо создана какая-то другая криптовалюта более удобная, либо уже а, консолидируются уже существующие, нечто более технологичное, более новое. Угу. Просто на данный момент, на данный отрезок времени, там условно, ну, 5 лет, да, возьмем, а биткоин все-таки будет расти, будет набирать популярность, потому что, ну, золотом его можно назвать условно-цифровым. Ну вот 5 лет все равно какая-то цифра, не больно долгосрочна. Как бы, если на будущее заглядывать mm -hmm. то есть полноценно он может вообще заменить там валюту в каком виде Bitcoin, сейчас есть, да? ни в коем случае нет yeah. то есть это скорее актив для э, спекулятивный актив mm -hmm. э, который позволяет э, скажем поднять какие-то деньги да, на бирже но как средство именно обмена он сейчас не особо удобен mm -hmm. у него медленная скорость транзакций а у него высокая комиссия. Эти проблемы решаются, решаются технологически определенным образом, но никто не мешает пользоваться другими криптовалютами. То есть mm -hmm. есть очень много альтернативных. Вот Ethereum, по-моему, вторая mm -hmm. по популярности. Чем она отличается от биткоина? Ну, основное ее отличие, в принципе, что Эфириум это и платформа, и криптовалюта одновременно. Mm -hmm. То есть те самые ICO, о которых я говорил, проекты, они базируются в основном на проекте Ethereum. То есть как платформа для создания проектов но и так как валюта uh -huh. отдельно. А, собственно, вот этим, этим она и характеризуется. А вот вообще, если говорить про стадии развития, вот крипторынок сейчас на какой стадии потом? На заражающийся, либо уже на, на той, которую он может всю свою, свою функции выполнять? Uh -huh. как бы? ну, есть такая замечательная диаграмма Гартнера, которая uh -huh. говорит о том, на, на какой стадии, в принципе, стоят разные проекты, там есть определенные стадии. Вот. И по этой диаграмме условно вот есть пик, ожиданий, так называемые, когда а, технология не может обеспечить запросов а, тех людей, кто, собственно, к ней обращается. Uh -huh. Вот я считаю, что блокчейн сейчас, в принципе, а, подходит к этому пику постепенно уже почти. То есть а, скоро будет именно то чувство у всех людей, что все-таки блокчейн — это не что-то невероятно универсальное, и будет небольшой спад. Вот. Относительно пяти лет, кстати, отвечу: mm -hmm. да, то что это очень условная цифра, то есть оценки очень приблизительные. Это лично мое мнение. Поэтому... А вот лично твое мнение касательно высказываний многих экономистов о том, mm -hmm. что биткоин, вообще вот этот рынок это пузырь, как бы, и нет у него будущего. Как ты к этому относишься? Рэй там представитель JP Morgan, крупнейшего mm -hmm. Банка в Америке. Ну, относительно представитель JP Morgan, хочу сказать, что. Mm -hmm представители торгуют сами на криптовалютном рынке, да. да? ну возможно это, конечно, тоже вопрос дискуссионный, uh -huh. тем не менее, ну, можно условно, конечно, назвать биткоин пузырем, uh -huh. его главная проблема и одновременно плюс и минус, это его волатильность, то есть он может упасть там на 20-30 процентов в день, может подняться на 40 процентов за день, uh -huh. именно благодаря этому трейдеры и зарабатывают свои деньги. Вот. Но пузырь — это не то понятие, с которым я бы ассоциировал биткоин. Угу. Хорошо, вот э, ты говорил о том, что он больше всего используется для спекуляции, для какого-то заработка. Как вообще это происходит? Если я решил там, купить биткоин, куда я должен идти, куда деньги вкладывать, там, и как вообще технически торговать? А, есть э, в Телеграме да, боты, обменники, угу. есть сайты биржи, есть определенные сайты, где обменивают. То есть вот мы тоже занимаемся обменом. Но, ну, скажем, везде разный процент. Нужно исходить из критериев, во-первых, доверия к тому, где вы покупаете место, и процента. А есть, есть вот какие-то вот определенные биржи? Определенные, которые уже... да, безусловно. Bitfinex, Bitrix, такие самые, по моему мнению, самые такие, к которым можно доверять, uh -huh. самые популярные. они регулируются чем-то? Они, наверное, за рубежом, да, во-первых? Да зарегистрирован в США как-то регулируется да. вообще биткоин-сфера или нет? В США а, с этим, а, скажем, есть определенные нюансы. Uh -huh. а, если говорить об ICO, то его приравняли к IPO. А, то есть initial public в Соединенных Штатах. Да, в да? Соединенных Штатах uh -huh. Уже приравняли. То есть а, вам обязательно нужно проходить тот же этап проверки документов и, это очень тяжело, да. Если говорим о других странах, там, в Японии признали, как платежные средства. По-моему, в Японии да. даже вместе с банковским счетом открывают и да, да, параллельный страны, счет в биткоинах, и можно даже переводить в самом банке все угу. это. То есть Япония наиболее продвинутая в этом плане. Я бы сказал, да, на самом деле. Но сами японцы не считают себя настолько продвинутыми, насколько я понимаю. То а. есть для них это норма, да. А про Россию, если говорить, у нас пока ничего нет, Вот проект готовится только. Да, вот... Пока, потом перейдем к ICO и mm -hmm. к России, Вопрос касательно того, вот у меня иногда еще не возникает того, что я пропускаю тренд и как-то в нем не участвую. Вот, какие-то риски того, что я сейчас не обращу свое внимание на биткоин есть, либо вот я могу спокойно пропустить, посмотреть, как эта система будет развиваться дальше и уже потом как-то себя найти в ней. На самом деле, вот сколько мы не вели мастер-классов и сколько мы не проводили конференций, всегда вот большинство людей, которые приходят, они как раз-таки с этим вопросом приходят. Uh -huh. То есть, как не пропустить тренд? Ну... Ничего страшного вы не потеряете, но, тем не менее, вы можете упустить возможность заработать на этом. Mm -hmm. Но, входя в этот рынок, безусловно, нельзя сразу брать все деньги и закупаться, как говорят трейдеры, на всю котлету. Yeah. Да, то есть, то есть на все деньги. Yeah. По той причине, что ну, это очень высокорисковый актив. Mm -hmm. да. Стоит каким-то курсом обучиться, да, то есть мы курсы ведем также, же. Возможно у... возможно, у нас, возможно, где-то еще, uh -huh. прочитать статьи, да, ну, хотя бы месяцок этой теме уделить, и только потом в эту тему постепенно вливаться какими-то маленькими суммами. Потому что, если вы условно купите, там, на свои кровные последние заработанные деньги, еще возьмете кредит, 4000 долларов биткоин, а он упадет до 3000 за этот же день, вы сразу схватитесь за голову, и ну, это будет очень печально. Uh -huh. Поэтому стоит э, думать несколько раз, прежде чем вкладываться. Хорошо, очень интересная тема. Если переходить вот к ICO, то, во-первых, ты уже говорил, что это привлечение денежных средств под какие-то стартапы. А компании, которые больше всего этим пользуются, что они себя представляют? Это венчурные какие-то... Венчурный рынок либо... Ну, сейчас история такая, что этим может заниматься вообще абсолютно каждый. Uh -huh. И просто те люди, кто наиболее, скажем, подкован в плане программирования, а больше, наверное, маркетинга. То есть именно в рекламе. То, что 80% бюджета в среднем в ICO uh -huh. отдается на рекламу. Именно те люди в основном имеют успех в продаже своих токенов. Поэтому те люди, у которых есть действительно работающая хорошая технология на блокчейне, то есть их бизнес именно связан с блокчейном очень хорошо. И плюс есть хорошие маркетинговые компании. Uh -huh. Вот именно те люди, они в основном и могут. Но если мы говорим о чем-то масштабном, а как вы говорите, о венчурной истории. То все-таки, пока на IPO не особо выходит, по той причине, что им это не особо нужно. Но время идет, это все регулируется, государством рано или поздно регулируется, тогда вот начнется бум тот самый, о котором я говорил. Uh -huh. Вот если сравнивать с IPO, опять-таки, вот uh -huh. на IPO, как бы я, если я инвестор, я прохожу, я покупаю акции компании. То есть они дают мне право там, голосовать, право на имущество, на дивиденды и там прочее. Если здесь я приобретаю токены, как я понял если я инвестор да? то да. что они себя представляют какую что под собой они несут ну, токен условно можно назвать неким правом пользования продуктами компании которые выйдут в будущем а, что вы получите либо а, их криптовалюта выйдет на биржу uh -huh. либо они вам отдают какой-то товар либо какую-то услугу а, ну либо что есть Какое-то дисковое пространство, может, да, как вот история сторж, есть еще mm -hmm. uh, То есть что-то они вам обещают за это. Проблема лишь в том, что это, опять, как я уже говорил неоднократно, не регулируется, и разработчики, те, кто собирают деньги, вот uh, все эти ребята, они, по сути, могут взять ваши деньги и, ну, испариться. Mm -hmm. Это самое печальное, что есть в все. Но по оценкам, uh, скажем, разных агентств, uh, средняя доходность годовая по ISO 35 тысяч процентов. А сумма это действительно внушительная, то есть это средняя, нап ну, напомню, не mm -hmm. максимальная, не да, минимальная. Да. А, и именно поэтому туда все идут, именно поэтому эта история собирается только хайпа. А вот чем обусловлено разнообразие вот разных валют, потому что есть же биткоин, эфириум, mm -hmm. там ну, очень много коинов, то есть они по-разному называются. Для чего? Ну, скажем, есть проекты, которые представляют что-то новое, действительно что-то полезное, как AMONERA, ZKESH скажем, дают анонимность. Если мы uh -huh. говорим о лайткоине, у них есть специальная Lighting Network, то есть они работают быстрее биткоина в несколько раз. Есть Dash, есть прочие криптовалюты, они дают, скажем, некие технологические преимущества. Но есть также криптовалюты, которые, ну, Путин коин, скажем, Навальный коин есть так называемый, которые просто поднимаются на хайпе. Uh -huh. Их делают просто, чтобы собрать денег. Понятно. Но ты много раз затрагивал вопрос регулирования. Mm -hmm. Что конкретно нужно регулировать? Какую базу законодательно обеспечить, чтобы этот процесс развития ICO и вообще биткоина как валюты сразу оговорюсь, Что я не юрист, в этой mm -hmm. сфере не специалист, но тем не менее, по высказыванию нашей любимой, любимого спикера нашего Элины Сидоренко, yeah. да, как вы знаете, это член рабочей группы по оценкам рисков криптовалюты Госдумы да. а, В общем, основной тезис такой, что а, криптовалюты нужно как-то назвать. А, то есть что это? Товар, услуга, uh -huh. там, актив, а, денежная единица какая-то. То есть И уже от этого продолжать а, дальше эту историю. А, вот. Скажем, ну, сейчас последняя новость, которая была буквально вчера, а, это то, что блокчейн и криптовалюты в России собираются назвать по-другому. То uh, mm -hmm. есть тезис, то есть, ну, не будет ни блокчейна, скажем, какое-то другое слово. И вполне возможно, что так и будет, в конце концов, в законопроекте. Ну и по срокам, по-моему, они уже ориентируются на октябрь и к концу этого года. Да, ну, скажем, конец года, я думаю, уже точно должен быть законопроект, потому что, ну, уже иначе эта история не может дальше тянуться. Все об этом говорят. Хорошо. Что ж, Сергей, большое спасибо за ответы, за очень содержательную беседу. Ну, Благодарю тебя, что пришел к нам в студию. Uh -huh. На этом мы с вами прощаемся. Смотрите нас через неделю. До свидания.